23 сентября 2021 года основатель-руководитель Елена Евсеенко. Наша компания официально зарегистрирована. На главной странице сайта вы всегда можете посмотреть наши документы о легализации, а также посмотреть нашу дорожную карту, присоединиться в наши официальные группы в Телеграм, в Скайп и ВК. Есть прямая связь с администрацией. И, конечно, есть наша дорожная карта, где вы можете посмотреть, какие площадки у нас, программы есть и когда они стартовали. А наш, наша компания – это, конечно, рабочие места и социальная значимость нашего бизнеса. В том, что мы даем людям зарабатывать, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия, погасить кредиты, ипотеку, да мало ли куда, нужны огромные суммы денег людям. Мы охватываем огромный пласт населения нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которых сократили на работе и, конечно, молодежи. На сегодняшний день у нас уже более 13 тысяч рабочих кабинетов, активных кабинетов, которые люди работают и зарабатывают, и эти цифры говорят сами о себе. Мы также работая у нас в компании, вы можете освоить новую профессию, это сетевик, которая позволяет каждому нашему партнеру быть профессиональным коммуникатором и психологом, учителем и маркетологом, экономистом и бизнесменом, промоутером и спикером, управленцем и продавцом, актером, дипломатом, философом, ну и просто хорошим человеком. А работая у нас в компании, вы можете в любое время в любой точке мира. Наш сайт работает без всяких VPN и так как мы официально зарегистрированы с любой точки мира. У нас очень много партнеров, которые работают с Германии, с Италией, Испании. работают полностью все наши страны, бывшие СНГ. Турция. Все ребята, привет вам большой, молодцы, вы очень активно работаете. Ну и очень очень много стран, которые присоединяются полностью, не просто по одному, а присоединяются командами к нам. Поэтому наша компания, и, и, поэтому наша компания и международная. Мы в нашей компании а, есть огромное преимущество перед другими а, компаниями и проектами. А, первое, что это то, что мы а, прошли легализацию. Это самое главное. А что... Работать, ребята, согласитесь со мной, что работать просто в каком-то проекте И думать о том, что ты завтра встанешь, а проект сосканился Или работать в официально зарегистрированной компании Где не нужно тебе думать о том, что завтра будет скам или еще какое-то какие-то несчастья Но... Наши э, партнеры об этом даже и не думают, э, так как у нас настолько, э, э, простите, настолько э, программы э, шикарные, э, где э, можно зарабатывать, ну и... Можно, ребята, зарабатывать и на квартиры, и на машины. Но куда огромные суммы можно зарабатывать? Мы сегодня вот посмотрим а, маркетинг, я вам расскажу. И вы сами убедитесь, что у нас в компании невозможно потерять даже ни одной копейки. У нас нет никаких абонентских плат, нет никаких отчислений ни на администрацию, нет на отчислений ни на развитие компании. Это все а, полностью на плечах нашей администрации. У нас деньги четко распределяются по маркетингу. От партнера к партнеру идут все до одной копейки. У нас невозможно, нет у нас риска потерять свои деньги у нас с первого или же со второго партнера. Ваши вложенные деньги всегда возвращаются вам на баланс для вывода. У нас работает шикарная программа, трехуровневая партнерская программа, где вы увеличиваете, за счет этой программы вы увеличиваете в десятки раз свои доходы. Мы работаем со всеми банками Российской Федерации. Мы работаем на валюте, это рубль и м, любой банк м, можно пополнять с любого банка и со любого на любой банк можно выводить а, по поводу м, я еще хочу сказать по поводу кабинета ребята. После регистрации, вернее, перед регистрацией, если у вас нет почты Google, пожалуйста, зарегистрируйте почту Google google.smail.com и только тогда проходите регистрацию, указывайте эту почту. На другие почты у нас письма не приходят. Это не наша не горе и не наша беда, не нашей компании. Это... Ну, сами знаете, мы находимся в России, и поэтому почты некоторые отказались работать с Россией. И письма не приходят ни на Яндекс, ни там, на другие письма. почты, тоже наши письма не приходят. И письмо, как только вы зарегистрировались, нужно подтвердить свою регистрацию через вашу почту. Вы заходите в почту, ищите письмо, письмо может попасть в спам. Перенесите его входящее, а отметьте его как важное это письмо, чтобы оно не затерялось и там будет указан ваш логин и ваш пароль и нажмите кнопочку подтвердить регистрацию после того как вы подтвердили свою регистрацию вы окажетесь у себя в кабинете или же перенесет ваш вас на сайт на авторизацию и вы вводите пароль логин и оказываетесь в своем кабинете я хочу обратить ваше внимание что немалое важно то что нужно заполнить а, свой профиль а, обязательно в кабинете. Если вы не знаете, как заполнять, у нас есть уроки а, в кабинете, уроки полностью по кабинету. Посмотрите ролик, как правильно заполнить. А пропишите свой скайп, пропишите свой, а, свою страничку в ВК, пропишите свой телеграм, укажите свой номер телефона. И а, только тогда нажимаете кнопочку «Сохранить». Для чего это нужно? Ребята, это очень важно для того, чтобы ваши партнеры имели связь с вами как со спонсором. И ваш спонсор а, тоже должен иметь связь с вами как партнер установите свой аватар. И там же в этом разделе обязательно пропишите свои платежные системы. Мы работаем со всеми банками Российской Федерации. Мы работаем с FIRE кошельком, Perfect Money. Подключена у нас касса Фрей и конечно есть внутренний перевод между партнерами, что облегчает работу команд, облегчает работу всех партнеров. Можно переводить и выводить деньги через новых партнеров через внутрянку. Если вы не будете работать с Pair кошельком и Perfect Money, вы пропишите три нуля и нажмите кнопочку сохранить. Но ни одна ячейка в разделе Кошельки не должна быть свободна. А когда будете прописывать свой а, банк, карточку, на номер своей карточки? Пожалуйста, будьте внимательны. И рядом на русском языке напишите с номером, напишите а, ваш банк, как называется ваш банк. А рядом справа будет окошечко, к какому телефону привязан ваш, ваша карточка. А рядом с номером телефона напишите имя. На чью карточку, какое имя написано у вас на карточке, но только на русском языке. Это обращаю ваше внимание, чтобы вы зашли в свой профиль и посмотрели, правильно ли все. У вас указано. Ну и какие есть у нас площадки? У нас есть площадка такая, как «Идеал М-Мини». Она стартовала у нас 23 сентября 2021 года. Мы... Это самая э, шикарная площадка, я ее очень сильно люблю. А старт площадки Микро Мани был 31 октября 2021 года. Старт площадки фабрика клонов э, Микро и Максим были 6 февраля 2022 года. А старт площадки Идеал Макси, это шикарнейшая площадка, был 3 апреля 2022 года. И старт площадки Идеал М Фасттрек, беговая дорожка, был 1 июня 22 года. Вот такие вот у нас есть программы. На каждой программе у нас есть выставляются брони. Наш бизнес полностью управляемый. На некоторых площадках у нас есть двойные брони. Это чтобы, чтобы мимо вас не пролетел ни один партнер, ни один ваш клон, а, как фанера над Парижем, а, бы, если сработала одна бронь, а, то у вас уже стоит и вторая бронь. Это ноу-хау нашей компании, нашей администрации. А, еще нет в интернете такого, мы самые первые, и это облегчает нашу работу. У нас ни один партнер не пролетает мимо нас, если выставлены брони. Итак, следующая площадка, начнем, начнем, наверное, с площадки, с моей любимой площадки, это Идеал М Мини. Как я уже говорила, мы стартовали с этой площадкой, и эта площадка очень хорошая, ребята, настолько она шикарная, в том смысле, что здесь работает очень прекрасная реферальная программа и есть выход на самую крутую площадку. Вы с этой работая на этой площадке, вы можете выскочить на идеал М макси, где вы будете зарабатывать не просто тысячи, а миллионы, миллионы. Итак, как вы видите а здесь у нас 6 столов, у нас 5 рабочих, а шестой стол это полностью ваша зарплата. Но у нас нет ни одного накопительного стола. У нас с каждого стола идут выплаты. И вход открыт на любой стол. Вы можете старт своего бизнеса делать и со второго, и с третьего, можно и с и четвертого, можно даже из с шестого за 50 тысяч. любой стол у вас открыт вход. Пожалуйста. Итак, мы начнем, конечно, с первого стола. Первый стол у нас приходит к вам первый партнер, и это идет. А, полторы тысячи у нас вход на эту площадку. Идет в накопительный баланс. А вот со второго партнера у вас будет на каждом столе со второго партнера работать реферальная программа. С каждого партнера, ребята, я сразу напишу, чтобы было вам понятно, что со второго партнера на каждом столе у вас будут идти выплаты. Итак, как только пришел к вам стал второй партнер, вы получили полторы тысячи на баланс для вывода. Вы уже вернули домой свои влож... те средства, которые взяли из своего кошелька. Вы их уже вернули. Вы их можете ставить на вывод. А третий партнер вам даст переход куда? Во второй стол. Полторы тысячи и полторы тысячи. Сколько это три тысячи? Все идут четко, распределяются по маркетингу деньги. А как только закрыл свой первый стол или вы ему помогли первому партнеру, он приходит и становится на это место. У вас эти 3000 идут в накопление. А вот второй, когда приходит, у вас здесь начинает уже работать со второго стола реферальная программа. И вы сразу получаете 1000 рублей. Ты по 1000 получает ваши спонсоры. Не забывайте, что и вы будете спонсорами. Как только сработала ваша вторая линия, вы получили 3000 Сработала третья линия, вы получили 9000 тысяч. Итак, вы только на этом столе заработали 13000 И плюс здесь полторы тысячи. У вас еще только вы начали, только сделали старт своего бизнеса, а уже заработали сколько? Ну, 14500 Шикарно, да? Третий партнер вам дают переход за 6000 на третий стол. Здесь точно так, и как и на первом столе, начинает работать реферальная программа. Как только пришел к вам стал второй партнер, он летит на, за 3000 на второй стол. Вы можете выставить под любого партнера. То ли это партнер первой линии, то ли это партнер второй линии, то ли это партнер третьей линии. Вы можете выставить бронь и помочь этому партнеру. И сразу получили 1000 рублей на баланс, по 1000 получают ваши спонсоры. А как только сработала ваша вторая линия, три партнера, вы получили 3000. Сработала третья линия, это 9 партнеров стали это вы получаете 9000 а вот третий э, дает партнер переход куда до да, четвертый стол за 12000 и так первый партнер закрыл свой третий стол и пришел стал на это место идут 12000 накопления второй партнер закрыл свой третий стол и приходит становится на это место и вы получаете 7000 на баланс по 2,5 получают ваши спонсоры. Сработала ваша третья линия, перешли сюда, подстали под второго партнера, вы получили 7500. Сработала третья линия, вы получили 2 тысячи. Итак, вы только на этом столе заработали 37 тысяч. Третий партнер вам дал переход куда? За 24 тысячи. 12 и 12 это 24. Дал в пятый стол. Первый партнер идет 24 тысячи в накопление, а второй партнер, когда стал, вам клон летит в третий стол по вашей броне, вы можете выставлять, как я уже говорила, под любого партнера, и тем самым помогать партнеру двигаться по столам. Вы получаете сразу 10 тысяч, по 3 тысячи получают ваши спонсоры, сработала ваша а, пер, вторая линия, вы получили 9 тысяч, Сработала третья линия, вы получили 27. И 2, тысячи идет в накопительный баланс. Потому что 24 и 24 это 48. А шестой стол выплат у нас стоит 50 тысяч. Поэтому эти 2 идут в накопление. А как только встал сюда третий партнер, у вас сразу же с накопительного баланса эти 50 тысяч списываются. И автоматом покупается шестой стол. За 50 тысяч. Это полностью ваша зарплата. Как только пришел, стал к вам первый партнер сюда, на это место, вы 35 получаете на баланс для вывода. За 15 у вас активируется а, шикарная площадка. Самая крутая, идеал М-Макси. И как только сразу получили... Второй партнер стал, вы получили 50 тысяч. Третий партнер стал, вы получили 50 тысяч. Итого, вы за один круг всего лишь, всего лишь здесь вот расчет сделан на слайде, пример, да, 3 на 3. Это если у вас будет у каждого три личника, идете 3 на 3 работать. Итого, вы заработали, Здесь только реферальных 135 тысяч у вас на этом столе. А заработали вы одно ваше бизнес-место 244 тысячи. Ну, Учтите, не только же ваше бизнес-место. Например, каждая команда работает по своей стратегии. У меня, например, по стратегии работает. Мы эти полторы тысячи не берем, не даем выводить партнеров. Они покупают сюда себе клона, чтобы у него открылся. И у меня точно так, я тоже так делаю. Открылся первый стол, чтобы можно было куда ставить партнеров. Но закрывается еще один второй стол. Я второй раз уже не покупаю этот, этот стол. Я просто выставляю брони под своих партнеров. И тем самым они идут а, и шаг за шагом из стола в стол. Итак, ребята, вы заработали 244 тысячи. Это только ваш бизнес. Одно место. Следующий а мы двигаемся дальше, да? Вы перешли а, с идеал М мини на идеал М макси за 15 тысяч. Но здесь можно точно также купить и за 15 тысяч можно купить. Это не такая большая сумма, а чтобы можно было ее взять с э, семейного бюджета. Но заработать, ребята, 2 миллиона 590 тысяч. 15 тысяч взять, а заработать почти а, 3,5 э, больше 3,5 миллиона. Э, дву, больше 2,5 миллиона, ребята, простите. А я считаю, что это можно сделать. Итак, первый стол у нас стоит 15 тысяч. Здесь Точно такой же маркетинг, как и на Мини. Это первый партнер, а со второго партнера начинает работать реферальная программа. Здесь, конечно, намного шикарнее реферальная программа, чем на Мини. Здесь у нас на четвертом столе почти 500 тысяч только реферальных. Ребята, это вообще шикарно. Итак, первый партнер идет. В накопление. А как только приходит, становится э, второй партнер, у нас здесь э, э, на вывод идет 5000, а за 10 тысяч у вас активируется э, фабрика клонов Макси. И если вы будете постоянно работать на этой площадке, то вы будете постоянно двигаться своими же клонами, клонами ваших партнеров, двигаться именно по этой фабрике клонов. А вот третий партнер дает переход к нам во второй стол за 30 тысяч. Первый партнер приходит 30 тысяч накопления, а второй партнер, как только стал, вы получаете 10 на баланс, по 10 тысяч получают ваши спонсоры, не забывайте, что и вы тоже спонсор ваши, от ваших партнеров, вы тоже также будете получать. А сработала ваша вторая линия, вы получили 30 тысяч, сработала третья линия, вы получили 90 тысяч. А вот третий пар партнер вам будет все время давать переход куда? Да, в следующий стол, за 60 тысяч э, в третий стол. Как только первый партнер помог или вы ему помогли закрыть свой второй стол, и он придет, станет к вам сюда. Эти деньги идут 60 тысяч накопительный. А вот второй партнер, это уже а, клон летит за 30 тысяч по вашей броне на второй стол. 10 тысяч получаете вы, по 10 тысяч получают ваши спонсоры. Сработала ваша вторая линия, вы получили 30. Сработала третья, вы получили 90. Третий партнер вам дает переход за 120 тысяч именно в четвертый стол. И также вы смотрите, вы заработали на втором столе, 130 тысяч, на третьем заработали 130 тысяч, это уже сколько? 260 и здесь 5. 265. Вы прошли всего лишь 3 стола. 265 тысяч. Очень шикарно. Итак приходит ваш первый партнер, он закрыл свой третий стол и пришел в стол к вам. Эти деньги 60, 120 тысяч идут в накопление. А вот второй партнер у вас, вам сразу же 70 тысяч на баланс для вывода. По 25 получает ваши спонсоры. Сработала ваша вторая линия, вы получили 75. Сработала ваша третья линия, вы получили 225 тысяч. Итого с этого только стола вы получаете 370 тысяч. Третий партнер пришел, вам дал переход за 240 тысяч, а пятый стол. Первый идет в накопление, второй сработал, клон летит на третий стол за 60 тысяч по вашей броне. Вы получаете 100 тысяч на баланс, по 30 получает ваши спонсоры. Третий сработала ваша... Вторая линия вы получили 90, а сработала третья, вы получили 270. Итого вы только на, это, на этом столе, на пятом, заработали 460 тысяч. Ребята, почти полмиллиона только с пятого стола. А третий партнер вам дает переход в пятый стол, в шестой, вернее, стол за 500 тысяч. Первый партнер приходит. 500 тысяч на баланс для вывода. Второй. 500 тысяч на баланс для вывода. Третий. 500 тысяч на баланс для вывода. Итак, одно бизнес-место. только заработала ваше одно бизнес-место. 2 миллиона 590. 000. Круто. Да, ребята. Очень круто. Очень круто. Итак, следующая площадка это... Площадка наша, которая стартовала 1 июня, прошу прощения, она, как вы видите, здесь всего лишь один рабочий стол. И на этом столе у нас, вернее, на этой площадке у нас два стола. Чем они отличаются? Они идентичны. Маркетинг один отличается только входом. И, конечно, доходом. Первый партнер приходит и становится к вам на это место, вы получаете 750 рублей. Второй партнер, второй партнер, он дает реинвест этого стола по броне спонсора за спонсором. Вы летите и становитесь к вашему спонсору. Ваши партнеры будут прилетать и становиться на это место. Третий партнер приходит это 750 рублей на баланс для вывода. Вы всего лишь с тремя партнерами заработали полторы тысячи. Это линейно шахматный маркетинг. Две выплаты вам, одна спонсору. Две выплаты вам, одна спонсору. И так до бесконечности. Сколько вы будете приглашать, сколько вы будете крутиться на этой площадке, столько и будете получать. Это Следующий стол это за половиной тысячи. Первый партнер пришел и стал на это место. Вы 7,5. Второй это реинвест полетел за спонсором. А третий партнер 7,5 на баланс для вывода. Итак, 15 тысяч. 15 тысяч это уже шикарные деньги. Это деньги хорошие, ребята, по нашим временам. И... Если вы будете на этой площадке крутиться, постоянно крутиться, то вы будете очень хорошо зарабатывать. Вы, благодаря этой площадке, можете активировать любую из этих площадок. Заработали полторы тысячи, да активируйте вы идеал М МАКСИ. И все своих партнеров точно так выработайте стратегию. Пропишите эту стратегию. Что полторы тысячи из трех партнеров получил, активировали площадку Идеал М-Мини. И от все эти партнеры, которые будут работать на этой площадке, они все следом будут идти за вас. И вы будете всей командой двигаться, зарабатывать на этой площадке. На, не, на, не только на одной площадке, а на, доход будет у вас по двум площадкам. Здесь 15 тысяч. Ребята, доактивируйте вы за, о, о, Идеал М-Макси. Так вы же и будете, и вы пойдете, и за вами пойдут ваши люди. У вас будут шикарные заработки. На этой площадке можно работать даже с одним активным партнером. Значит, у вас активировался он один такой живчик, пришел и один. Больше у вас нет, он один. Он встал сюда, но он пригласил первого партнера. Получил 750. Второго партнера пригласил. Он прилетел, стал сюда, на это место. В ваш реинвест полетел к вашему спонсору. Он пригласил третьего партнера. Он получил 750 на баланс для вывода Он пригласил четвертого. Он получил 750. Он, получил, он пригласил пятого. Он прилетел и стал к вам на это место. Вы получили 750. Понятно, вы можете здесь даже зарабатывать с одним активным партнером. Точно так и на этой площадке за с половиной. Следующая площадочка это микромани. Как вы видите, здесь всего лишь три стола. Вход открыт, как и на других наших площадках, в любой стол. Здесь вход 500 рублей. Простите, рисуем. 500 рублей вход, Этот стол 1000 рублей, а этот стол 2000. А первый стол за 500 рублей, он просто дает переход, а двоим, двое партнеров дают переход вам в этот стол. Вы можете вообще его миновать. Он у вас откроется вот с этого партнера. Чтобы сократить количество приглашенных партнеров, вы его вообще можете. Вы можете старт делать с 1000 рублей, Пригласили первого партнера, тысяча идет накопление. Второй партнер вам тысяча рублей на баланс для вывода. Третий партнер вам дает переход за две в этот стол. в Третий. Первый партнер закрыл свой, этот стол приходит. И что? Да? За пятьсот рублей у вас открывается вот этот вот стол. Он у вас автоматом откроется. И за полторы тысячи ваш клон летит на площадку «Идеал М». Мини на первый стол. Эта площадка сделана также для тех, кто не умеет приглашать. Здесь можно научиться на 500 рублей приглашать. И плюс идет очень хорошая помощь партнерам, которые работают на площадке Идеал М Мини. Вы точно так же. У вас нет этих полторы тысячи, но вы с, с, с этого места активируете автоматом активировался У «Вас идеал м и вы можете точно так продолжать со своими партнерами, выработать стратегию, что работаем на этой площадке, а автоматом вылетаем туда. И все ваши клоны, все ваши партнеры, клоны ваших партнеров будут лететь и становиться а, туда под вами. Так как у нас работает реферальная программа, работают у нас там а, двойные брони, не пролетит ни один партнер, ни один клон. Итак, второй партнер вам принесет что Две тысячи на баланс для вывода. Третий партнер. Две тысячи на баланс для вывода. Вот вы прошли всего лишь три. Значит, три. Девять двадцать семь. Да, три. Девять. Девять человек. И вы с девятью человеками. Вы заработали пять тысяч. И плюс вышли на площадку Идеал М. За полторы тысячи. Шикарно, я считаю, что это очень шикарно, ребята. Ну, просто, просто вот администрация нашего, нашей компании настолько все продумала, настолько все продумано умно, а чтобы наши партнеры даже не тратили свои деньги. Очень хочется, например, активировать за полторы тысячи и начать зарабатывать на «Идеал М-Мини», да, а у вас нет этой возможности, у вас всего лишь 500 рублей, так вы а, можете заходить с 500 рублей, начинать приглашать, и что? И вы автоматом выходите. И плюс вы еще и заработаете 5000. Вы выйдете на Идеал М-Мини и заработаете 5000. Это тоже хорошо. Ну и что, наши фабрики клонов, Наш, наши, наши площадки фабрики клонов. Эти площадки, как вы знаете, что вход на фабрику клонов мини 1000 рублей, на фабрику клонов 10 тысяч. А маркетинг одинаков, полностью все одинаковое, различается входом и, конечно, доходом. Итак. здесь три семиместных стола. Два стола рабочих, а третий стол – это, конечно, выплаты. Первый, в семиместных столах вы всегда должны знать и знаете. Некоторые, может быть, не знают, но я вам говорю. Все плечи в семиместных столах – это не у нас, это везде во всем интернете идут вышестоящему спонсору. Как бы вы там не ругались в чатах, как бы вы там команды друг с другом, с друг с другом не скубались, но вы ничего не сможете сделать. Это, это, это так заложен маркетинг местных матриц, что плечи идут вышестоящему спонсору. Единственное, что, если вы можете заходить, можете зайти золотым треугольником, это... Вы покупаете э, бизнес-место за 1000, потом э, выставляете бронь, э, сюда опять покупаете, сюда клона, выставили бронь, сюда поставили своего э, клона. И так у вас ваши плечи будут заняты именно вами. А так, смотрите, ребята, плечи всегда идут вышестоящим, а нижний ряд это полностью везде. Это ваша зарплата. Первый партнер приходит, становится на это место. А вы выставляете брони. Первая и вторая бронь. Первая и вторая бронь. А выставили бронь, стал первый партнер, а вот второй партнер это может быть ваш партнер. Это может быть партнер первого. А у вас стоит бронь. Ваш реинвест станет в это плечо. Тысяча идет на реинвест. Первый стол именно сюда. Второй партнер, это деньги идут на накопительный. На а с третьего партнера на, в семи местах вы будете получать доход. Тысяча рублей идет ваши вложенные, идут вам на баланс для вывода. А четвертый партнер, ой, это пятый партнер, прошу прощения, ребята, я ошиблась. А пятый партнер а вам дает переход за две а в этот. Здесь... Первый, две в накопительных, второй, две в накопительных, третий, две на вывод, четвертый идет переход. Я плечи уже не беру. Здесь нет реинвеста этого стола. Здесь э, открылся у вас уже здесь клон. Есть и ваши клоны пойдут с, этих, с, с третьего стола. И поэтому у вас будет автоматом будет закрываться первый стол, автоматом открываться второй. Здесь нет реинвеста. Итак, первый партнер приходит и летит клон сюда на первый стол. И вы получаете 5000. Второй партнер а, опять Клон летит на первый стол и опять на третий партнер. За тысячу клон летит в первый и пять тысяч. Точно так из с четвертого. Клон в первый стол и пять тысяч. Итак, за один круг вы сделали здесь 23 тысячи. 23 тысячи вы прошли всего лишь один круг. А здесь отличается вход 10 тысяч. А доход у вас здесь получается 230 тысяч за один круг. Ну, это просто все одинаково. Первый это идет реинвест по вашей броне. Второй партнер идет накопительный баланс. Третий партнер – 10 тысяч на баланс для вывода, четвертый накопительный. За 20 тысяч у вас активируется а, второй стол. Первый партнер 20 накопления, второй 20 накопления, третий 20 на вывод и четвертый 20 накопления. Это 60 тысяч а, ваш стол выплат. Это ваша полностью зарплата. Первый приходит, у вас идет, клон летит в первый стол и 50 на вывод. Второй летит Клон за 10 тысяч. Первый стол по вашей броне, куда вы выставите, туда и станет 50 на вывод. Третий. 50 на вывод и клон первый. Четвертый. Это 50 на вывод и 10. И так вы заработали всего лишь за один круг. 20. Э, вер, э, да, э, это 100. 230 тысяч. Отлично. Да шикарно. Отлично. Вот такие вот ребята у нас очень денежные, денежные и очень денежные а, площадки. Поэтому а те ребята, которые пришли а, к нам а, зарабатывать деньги, для вас открываются огромные возможности. А те, кто еще не присоединился, а, ребята, всем советую, советую а, просмотр, посмотрите сначала сайт, а потом зарегистрируйтесь и переговорите со своим спонсором. Она скажет, по какой стратегии вы работаете, работает их команда. И присоединяйтесь. Деньги никогда лишними не будут. А тем более вы сами сейчас убедились, что у нас нет ни на одной площадке, нет вообще нигде отчислений, никуда. Все деньги распределяются четко от партнера к партнеру. А с вами была Ольга Арзуманян и компания Идеальный маркетинг.